И разумеется, всем привет, мои дорогие друзья, с вами Скайзекит. Это уже, это прохождение карты под названием Много испытаний, как-то так. Инфа. Здравствуй, игрок, благодарю тебя за то, что скачал мою карту, первую карту на прохождение. Карта состоит из шести этапов, все этапы легкие. Теперь не будем читать режим, ага. В общем, это читать не надо было. Поехали. Что? Что? Ладно. не не не не не не Стой. Это чего? Зеленая стремительность. Что он делает? Скорость. Вау. Отлично. Так... Что-то... Что у меня на паркур не тянет... Блин... Мне реально что-то не тянет на паркур... У -у -у. Да, меня не тянет... Да кто там строчит, а? Кому там не сидится спокойно-то? Да кому там не сидится спокойно-то, а? Я вот Блин, я вот вам отвечаю, я... Сейчас, погоди. Так, я укрутил этого идиота. Он просто вообще-то вообще обнаглел. Столько матов понаписал, я фиева, Я всего то ему сказал, успокойся. А он, блин, так меня обосрал. Короче, пришлось проявить. Он поговорит, в общем, с ним. Ну, потому что, знаете, некоторые люди понимают по-хорошему, некоторые, ну вообще, ну ни в какую. Они, ну, не знают свой такой русский язык, а это украинец тупой. Вообще, я офигеваю над такими людьми, которые нифига не понимают, еще куда-то лезут. Эх, походу, вот дело, он говнёк тупой. Эх, вот найду его и на канал, обосру от и до. вообще офигел короче просто мой брат ну играл с ним а то, ну вообще все успокоимся можно успокоиться как всегда просто быть спокойным эх отсюда вот туда вот так и вот так пошли спать может так ночь ладно идем дальше так, так, так, вот сюда. сюда. Ну сюда. А, тупик. Не может быть тупик. Я продолжаю. Я да что, что, Я продолжаю. А сколько в одном дюйме сантиметров? 7, 8. восемь ко мне. А, вот сюда. Вопросы а не давай. Звите примеч примеч верный. Год изобретения тени очков. Да, просто я это знаю. Начнем искать. Вот с этого. Вот, блин, как отсюда выйти? Надо подумать. Ну, конечно, ты же китаец. Как думать-то? Что такое? Эх-ха-ха-ха. <говор> где? Опа, на Подсказка на суд, в нем есть кристалл. Он поможет. Суд находится где-то в этих комнатах. О, плита, на нее надо что-то бросить. А я вот так вот умею. Псс. Вообще отлично. Так. Итак, подошел вот время к последнему этапу. Вау. Он был и... вот так. понятно. Вот так, все отлично. Спанкует. Вот так, а так, а вот так. Ну как же без этого-то. И вот так, и так, вот так, вот вообще точно. И так. Вот и прошел мою первую карту на прохождение. Поздравляю тебя! Все вопросы. Skype. Э, Skype настоящий. Да ладно, я думаю, он прикреплен. Специально так. Скайп настоящий. М -м -м, отлично. А на самом деле взял какой-то футбольно. Кину. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. Так, мне еще поехать. <смех> <смех> <смех> Ладно, всем пока.